ужасно бесит что халатное отношение правительства петербурга во главе с бегловым уже сейчас приводит к необратимым последствиям россия сейчас занимает десятое место в мире по числу зараженных коронавирусом а санкт-петербург третье место в стране мы видим переполненные больницы нехватку препаратов оборудования и средств индивидуальной защиты врачи бьют тревогу но власть будто оглохла и совсем их не слышит роковая ошибка оставить без защиты врачей которые ежедневно контактируют с пациентами. В Италии именно врачи стали главными переносчиками вируса и заразили огромное количество людей. И, к сожалению, по тому же сценарию развиваются сейчас события и в Петербурге. В Александровской больнице в начале апреля заболели 5 сотрудников и 11 пациентов. Из-за подтвержденного диагноза кардиолога из центра имени Алмазова пришлось целое отделение закрыть на карантин. Закрылись и несколько отделений Покровской больницы, врачи которой открыто говорят о безалаберности со стороны администрации. В Петербурге сейчас на карантин закрыто частично или полностью около десятка медучреждений. При этом власть утаивает эту информацию, и нигде в открытых источниках вы не найдете полный актуальный список больниц, закрытых на карантин. В итоге медучреждения становятся источниками вспышек вируса, а врачи – распространителями инфекции. Ситуация с пандемией – отличная проверка работы губернатора. Однако Беглов спрятал голову в песок. Он просто не может обеспечить качественную эффективную работу системы здравоохранения в Петербурге и не хочет принимать никаких решений. Мы не хотим быть голословными и спросим, как обстоят дела у тех, кто на передовой, у медработников. Отметим заодно, что что найти врачей, которые готовы поделиться тем, как на самом деле обстоят дела в больницах, было очень непросто. Врачи сейчас запуганы. Ну, например, у нас закончились маски в поликлинике. На медне тут выдали по две штуки нарыло, извиняюсь за жаргон, марлевых масок. И сказали, что мол... Наше ТСО не приспособлено для того, чтобы их обрабатывать, поэтому носите себе их домой и там утюжьте, стирайте, что хотите делайте. А отсутствие одноразовых масок, они объясняют тем, что их просто нет в городе, их все скупили и заводы не справляются с производством новых. Нам выдали только одноразовые хирургические халаты, в которых мы ходили по несколько суток подряд. И никакой дезинфекции они не подвергались. Администрация больницы скрывала от сотрудников моего отделения результаты анализов до последнего дня карантина. Как итог, это привело к тому, что большинство медицинского персонала моего отделения были заражены. В их числе два врача. Но не просто сейчас не только врачам, но и больным. Они не могут покинуть медучреждение и находятся в ужасных условиях. Мы поговорили с пациентом одной из больниц в Ленобласти. Что тут вообще творится? Полное безобразие. Человеку хотели подключить этот... Ну, кислород, который подается там, в нос. Mm -hmm. и стоят врачи, даже не знаю, там как колбу открутить. Я на эту всю картину, это вот мой первый день, тут было, я на всю эту картину наблюдаю, понимаю, что вообще тут никто ничего не знает. Подходит там какой-то врач, его какие-то вопросы, все в шоке, ничего никто не понимает. И это я уже потом узнал, что они там курс какой-то, там чуть ли не часовой прошли и стали врачами инфекционистами или что, правильно. Уж вопросы хочется задать, что там, как это. А uh -huh. вопросы задать некому. И каждый день врачи новые. Uh -huh. И каждый день задают, начинаю задавать вопросы одни и те же. А мне говорят, я вас как бы первый раз вижу, мы что-то там это. Завтра там еще, а потом на день два вообще никаких обходов врачей нету. Uh -huh. Через два дня опять новые приходят. Но есть было невозможно. Например, и я особо там не ел, потому что там я путями там передачки нам дали. Вот, а так здесь невозможно, там капуста, ну, реально тухлая была. И остальное, ну, вода там, водяная ну, каша там, не знаю. Да, ну, как бы, соли нету, сахара нету вообще. Не то, что бывает подсолено, а тут нанонабрас отсутствует. Ну, еда вообще невозможно. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на пресс-конференции о таком, конечно же, не расскажет. Никогда, в принципе, он последний раз рассказывал о реальном состоянии больниц. Он катается по Ленобласти, по заводам, которые производят маски и делает вид, что контролирует ситуацию. Но на деле, как мы видим, это иллюзия. Больницы находятся в ужасном состоянии, а губернатор просто-напросто нам врет. В Санкт-Петербурге ситуация ничуть не лучше. Вместо того, чтобы обеспечить профессиональной защитой врачей, администрация Беглова тратит 360 тысяч рублей на собственную защиту. Сразу видно, как наши чиновники беспокоятся за собственные жизни и первым делом пытаются обезопасить себя любимых, причем не самыми дешевыми СИЗ. Каждая изолирующая полумаска Unix 1000 стоит 1000 рублей и подходит для многоразового применения. Сменные фильтры к ним с уровнем защиты FFP3 около 700 рублей за штуку. И еще две панорамных маски Unix 5000 почти 8000 рублей каждая. Полагаются они, видимо, самым ценным кадром смольным. Беглов и его администрация могут чувствовать себя в полной безопасности в этих предметах высшего класса защиты, пока врачи выходят на передовую в марливых самодельных масках. То, что мы сейчас видим, это результат последовательной политики городской власти по уничтожению здравоохранения. На медицину в Петербурге и так ежегодно выделяется недостаточно средств, а Смольный их еще и сокращает. Для сравнения. В 2019 году доля расходов на здравоохранение в городском бюджете составляла 15,9%. В 2020 году этот процент сократился до 15,8%. А в 2021 году и того хуже до 15 5 процентов. При этом Комитету по информатизации и связи в этом году выделено почти 14 миллиардов рублей. А на взаимодействие со СМИ Смольный потратит более 2 миллиардов. Наверное, чтобы карманные журналисты накормили людей враньем о героических успехах Беглова в борьбе с пандемией. Более того, даже сейчас Смольный продолжает бесполезно тратить миллионы на культурные программы, образовательные проекты за рубежом и украшение городу к Дню Победы, когда было уже решено его перенести И как это поможет обычным людям в борьбе с вирусом, когда совсем скоро аппаратов ИВЛ уже не будет хватать на всех? Александр Дмитриевич, давайте я вам кое-что объясню. Пока вы не примете меры, люди будут умирать, а отвечать за это придется вам своей головой. Мы требуем от вас обеспечить врачей всеми нужными профессиональными средствами индивидуальной защиты, а больницы необходимым оборудованием и тестами на коронавирус высокого качества и уровня точности. А еще мы хотим знать, как вы собираетесь защищать нас от пандемии. Каждый ваш шаг должен быть понятен и прозрачен. Вы должны устраивать ежедневные брифинги и приглашать на них СМИ. На них нужно рассказывать о реальной статистике по зараженным, докладывать о каждом шаге правительства и мерах, предпринятых для борьбы с вирусом, в том числе о том, как тратится городской бюджет. Ну и, наконец, Александр Дмитриевич, хватит уже прятать голову в песок. Если вы не способны взять на себя ответственность за все, что происходит в городе, вы нам не нужны. Мы видим, любое ваше действие хаотично или слепо скопировано с Москвы, у вас просто нет внятной стратегии борьбы с коронавирусом. А у нас есть пять шагов поддержки граждан России и ее экономики. Даже придумывать ничего не нужно. Просто берите и пользуйтесь. Мы разрешаем. Ну а жителей Петербурга мы призываем поддержать требования к власти, предложенные Алексеем Навальным. Подпишите петицию на сайте и на других платформах сами и расскажите о ней друзьям, знакомым, родственникам, соседям, кому угодно. Ссылку мы оставили в описании. Чем больше подписей мы соберем, тем сильнее будет общественное давление на власть. Хватит терпеть то, как власть нас оболванивает.